Вся магия заключена уже в самом человеке. Моя задача только раскрыть его. Люди не чувствуют опасности какой-то с моей стороны. Они чувствуют доверие, поэтому им легко открываться. Но это не всегда легко дается. Какой-то период э, всегда проходит. Ну, минут пять с кем-то, с кем-то 10, С кем-то это может быть несколько секунд. И человек открывается. То есть всегда есть во время любой фотосессии период какой-то притирки. И потом человек уже открывается. И... Я открываюсь сам, и человеку легче открыться. Мне. Наверное, в этом секрет. И для меня важнее всего это, конечно, эмоции. В любом случае мы что-то покупаем, либо мы к чему-то стремимся только, чтобы удовлетворить наши эмоции. И человек, когда видит себя э, на фотографии счастливым, я много раз замечал, человек просто смотрит свою фотографию, видит, как он улыбается, и он сам начинает автоматически улыбаться, то есть у него поднимается настроение. То есть ради этих фотографий, где он улыбается, где есть какая-то эмоция, люди, людей это притягивает в первую очередь. В этом магия, то есть раскрыть человека эмоционально. Но еще хорошо, конечно, когда в фотографии есть какой-то смысл, задумка, какая-то идея, что это не просто человек стоит, где-то улыбается, а есть что-то, какая-то осмысленность в его эмоции, осмысленность в том, где он стоит, в чем он одет, что он доносит до зрителя. То есть все должно иметь какой-то смысл. И когда человек смотрит на фотографию, хотелось бы, чтобы он, конечно, разгадывал какие-то... что же, Что же он видит? Чтобы он, для него это не было сразу очевидно, чтобы какое-то потребовалось, какое потребовалось время, чтобы разгадать что-то. Всегда, когда прихожу на съемку, я не настроен к человеку никакому агрессивно, я всегда нахожусь в моменте, то есть я изучаю. И если человек чувствует опасность, мое дело открыться ему как можно больше, показать, что ничего страшного нету. Если человек боится раздеться передо мной, я могу сам раздеться, например, перед ним, чтобы он понимал, что все легко. То есть. Забота, вот эта забота, заботливое отношение к человеку, думание о нем в первую очередь, не, не давление на него, то есть отсутствие на него давления всякого, отсутствие принуждения его к каким-то позам. Я часто замечаю, что когда я просто говорю человеку, что «О, супер, как классно получается, как хорошо», даже если все плохо получалось, я сдаю ему такую установку, и он на фотографиях уже лучше получается. То есть многие убеждены, что я некрасиво получаюсь. То есть у них сидит это убеждение в голове, и именно, это именно то, что мешает им на самом деле получать хорошие фотографии. И мое дело вот эти убеждения разрушать. Мягко, без давления разрушать и говорить, «Ох ты, как ты классно получаешься!» И добиваться вот этой ситуации, ситуации когда человек говорит, «Да, действительно хорошо получается». И вот шаг за шагом... Я укрепляю эту веру в человека, в себя, веру в то, что он может хорошо получиться на своей фотографии. И я, на самом деле, очень сильно расстраиваюсь, если показываю человеку фотографию, он говорит «Ерунда». Мне сразу это, конечно, бьет по моему эго, потому что я знаю, что любой человек может получаться красиво, Какой бы он в жизни, даже если он в жизни не очень красив, на фотографии он может получиться красивым. И моя задача, моя задача в первую очередь – Показать человека с лучшей его стороны. И пока у меня это получается хорошо. Хотя и не всегда. Но, а... если, но если вы получились плохо на моих фотографиях, не расстраивайтесь. Я сделаю для вас еще другие фотографии, на которых вы обязательно получитесь хорошо. Мне очень нравится фраза Миши Пайкина. Кстати, это мой хороший учитель. Он говорит, вот, вот сейчас именно так, как нужно. Мы вводим человека в настоящий момент, что сейчас, вот то, что ты сейчас делаешь, это круто. И человек вроде, что бы он ни сделал, у него нет шансов э, сделать что-то не так. И он говорит... Что-то не так плохо, вот, вот это именно то, что нужно. То есть восхища... восхищаться человеком. Люди часто думают, что нужно что-то какое-то подать, что-то как-то себя показать, какую-то позу. И они думают, что вот, вот просто если так вот человек будет сидеть спокойно смотреть в камеру, им кажется, что это недостаточно. Нужно что-то вот из себя выдавить. А вот если скажешь человеку, все уже есть, и он уже расслабляется, и вот просто красиво сидеть смотреть в камеру, это уже хорошо. Плюс у него вот эти все его позы, все его движения, они естественно происходят. Он не пытается выдавить что-то. Вот эта установка, что все уже есть, это то, что мне нужно что у тебя все получается, вся все круто получается. И я могу еще таким образом моделировать человека. Например, я, он хочет какие-то профессиональные фотографии. Я говорю, ух ты, класс, вот ты сейчас выглядишь как прям профессионал. Вот, вот еще чуть-чуть вот здесь вот так вот сделай. Вот супер, профессионально. Профессиональный взгляд. И он уже чувствует себя профессионалом и входит в этот образ автоматически. Есть много фотографов, которые делают творчество ради творчества. То есть просто творят и прям погружается в этот процесс, и их задача просто делать какую-то необычную картинку. Мне это нравится, я тоже этим иногда занимаюсь, но это все-таки не мое. То есть я отличаюсь тем, что для меня в первую очередь важно то, что человек получает в результате. То есть для меня важен человек, который будет смотреть на фотографию. вот конкретно ты. Если ты приходишь ко мне, значит я обязательно узнаю, что для тебя важнее всего в твоих фотографиях. И, соответственно, мы акцент сделаем именно на том, что для тебя важно. А не том, что для меня важно. Потому что для меня важно, может быть, все, что угодно. Я, если ты доверяешь мне, как фотографу, если ты хочешь чтобы полностью отдаться в мои руки, ради бога, я с тобой сделаю все, что угодно. Я, я тебя повешу... Вверх ногами. Я <смех> обсыплю тебя какими-нибудь цветами. я, я, я что-нибудь, Все, что угодно с тобой сделаю, ты будешь инструментом в моих руках. И так делают многие фотографы. Но я в первую очередь ставлю именно человека, который у меня фотографируется. И этот, пожалуй, меня выделяет, как мне кажется, среди других фотографов. <смех> <смех> <Давай смех> Привлек... <смех> Привлекаю внимание. Давай. ты вот, вот, вот, вот Идите сюда. Давайте скорей, все вместе. Скорей, скорей, скорей, Там записывается, скорей. да? Да, да, да. Вот это вообще подарок судьбы. Прямо. Скорей, скорей скорей, все, скорей, скорей, Давайте, давайте, давайте. Вы давай, не давай. чувствуете никакой опасности сейчас? Класс. Да, вообще супер. Первый раз вижу.